Привет Всем с вами из и сегодня мы будем наблюдать за поединком между Проклятым легионом и игроками. Из Проклятого легиона будет выступать очень горячий легионер. Вокруг него будет создаваться лава и пламя, и у него будут огненные доспехи, а наши игроки э абсолютно все с алмазными доспехами. Если не алмазные, то железными зачар зачарованными пойдут за захватывать этот участок карты так уже до, от нападения нас на самой горящие точки этой карты а именно представляет это эфриты и пик зомби объясню всем почему тут пик зомби и эйфриты это потому что тут именно выступает горячий парень к сожалению я не помню его ника как он тут э, называется поэтому я буду его горячим парнем называть м -м -м. Тут написано в чате в чате ничего не интересного нету где говорит не разбегаемся а, тут вокруг лес наверное то что это идеальное место для огня и очень плохое место для воды потому что вода мало как распространяется толк нож тут ого смотрите какая растут. тут, тут а, некоторые даже снежками бьются угу. тут а, горят игроки Ряд. И. Куда продвигаетесь? <с> Тут у них отдых. О! Нападают на ту горку. Давайте пойдем сюда. Что там у нас будет? Там у нас эфриты, в принципе. На горе. И что? И что, и что? И, -и нападают на эту гору стрелами огненными зачем-то огненными стрелами и вот он Фейзи -то топором бьет угу. ластера говорит как вы нашли нас ну нас сюда телепортировали неважно убить их солдаты ага солдаты это наверное тут африты выступают тут уже на горе все горит все горит где проходят игроки, все горит, ага, какой-то обсидиановый столб, наверху, там слева портал какой-то, ну ладно, давайте тут немного побудем, итак, тут а, эфиты все залезли на деревья, чуть правее пик зомби, ну вот а, нападает группа, она как-то медленно продвигается, разделились группы, две части не знаю где делил именно в какой группе тут ники слишком маленькие чтобы их разглядеть портал стоят, значит надо будет тут о кто это а это по моему есть тот огненный парень и док все тут платье около какого-то кристалла из льда тут все дерутся дерутся дерутся и и как интересно портал сделал. только посмотрите. Хорошая моделька. Сколько зомби? и зомби и где наши? Наши? Наши тут вообще, можно сказать, по кустам. Нет, это все таки не тот горячий парень. Это твой, какой-то... Там, а Ал... А, Алстор? Он, по-моему, управляет вот этим вот горячим парнем. Мы видим то что, то, что у нас есть три точки нападения, именно с доброй стороны. Это из центра, это от э, спауна э, добрых и еще от против портала. Как бы слева сейчас. Как-то странно этот кристалл таки выглядит. М -м, повсюду летают фуэрболы от эфритов. Они даже на меня целятся. Ханкмен поддерживает, далось держится вместе, рыцарь херабрый, я все-таки не вижу этого горячего парня, но я вижу то, что тут уже очень много огня. Прямо спаунится э, эти пик зомби между игроков, это, наверное, очень плохо. Некоторые даже ломают блоки, стараются, не получается. Так, у меня даже под из такого количества... Кстати, я вижу этот флаг. Флаг. На плане, что он обозначает? А, он обозначает только команду противника. Миньон, <свистит> это весь горящий парень, тот самый, он будет создавать огонь, он будет душить водой. <свистит> Для его победы надо... надо его заманить в воду. Это единственное, что надо. Кристал mm -hmm. кристалл даже Тайс начал, на него спаунят э, свин-пик-зомби, ну, свинюшек, и все тут вы сразу упались. Да уж, на кристалле самое безопасное место, тут вода есть, где можно миньона заманить, тут есть э, и возвышенность против которой можно сражаться с помощью пик-зомби. А с афритами можно бороться с помощью оттаивающего ль льда. Потому что он будет таять, и все будет прыгать в воду, и огонь будет не под силу в воде. Ну, если только испариться, ну, это уже, наверное, никак не получится испарить воду. Хм, как-то тут э, странно то, что злые с той эпохи до сих пор нападают на добрых странно здесь чего злые то дерутся как бы тут уже получилось две группы две группы злых и две группы добрых есть, высота С горы ничего нету но что-то вверху моей главы летают стрелы это как странно князь говорит подсказ без воды вам ничего не получится не достичь угу. так вот разливать нельзя говорить Вот буду делать тут лава все больше и больше ее разливают ну вроде бы добрая неплохо справляется миньон стоит себе ле... точнее летает Джак Руэлли ты, ты злой я сейчас не так и знал, то, что ты злой из прошлой эпохи это я знал мы видим пока что ничего неизменного, вообще а ничего Почему? Мы видим очень большое изменение. Где враги? Тут нет врагов, смотрите. Одни враги, это всего лишь сами игроки. Злые дерутся с добрыми. Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает, как будто надо это, это вставить в портал, как-то перетащить, и тогда ад, ад выпьет таблетку из льда, и ад потушится, и миньон умрет. О, эндерманы. Давно я вас не видел на ивентах вот редко появляетесь. А, вот, мага. Мага все в кадре. И вдруг, вдруг получается вдруг ниоткуда. От, от миньона пик зомби который нападает на одного человечка. Не повезло тому. Мне кажется, им надо выйти из этого круга хардкора. И все время как бы сделать круг. И если этот круг сжимать, то тогда можно всех и победить. Наверное, для игроков, у которых очень малый опыт игры, им этого не достичь такой тактики. Точнее, девилу не достичь такой организации. Тут все больше и больше огня кажется, то, что тут уже потолки скоро и лавы будут. Проклятый легион убивает абсолютно всех. И злых, и добрых. Только самого себя оставляет. И, конечно, всех, кто из ада. Яркая пламя вокруг тебя блокирует весь урон. О, <гас> то его его надо опустить в воду. Менян, ты любишь купаться? М -м -м. Походу это ответ. Нет, он не любит купаться. Но рядом со льдом стоит. Это факт. Потому что он не боится так уж Это да. странно. Раз, а, раз он огонь, то почему он летает? М -м? И как а, сила огня может заполнить? столько пик зомби интересно сколько он донатил яйца пик зомби чтобы столько их заспалить нам подсказывают э, все что как надо делать но к сожалению не хватает организации ну ви э, видимо другие игроки просто не успевают следить со всем происходящим о смотрите, как мило тут это тебе не стратегия где просто ткнул мышью и все пошли в одно место тут надо красноречие испытывать. Итак, миньон пламя отчел сжигают клюнки и стрелы. Что касается тела миньон, миньон собираешься делать. Готовится скинул лаву. Ай Бэтмен, хороший парень был. Хотя по-моему в конце второго, второй, второй как бы, эпохи м -м, прям была смерть за смертью, смерть за смертью. А сейчас видите, сейчас как-то бережный режим. То, что не всех убивает, потому что начало, в принципе, эпохи. О, у меня меч золотой откуда-то. Уже кристалл весь протекает. Миньон. Что ты хочешь сказать? Какую-то речь. Какую-то особую речь, может сказать. Или о смысле жизни. А, Миньон читает заклинание. Давай, продолжай. Ты что-то читаешь? Надеюсь, не то, что зомби? Угу. Какое-то странное заклинание. Промолчал и всё. Наверное, он про себя его прочитал. Крытие все, хо хо хо хо Ну неужели никто не нашел себе зелье против огня? Это, наверное, против э проклятого легиона самая полезная вещь, которую можно взять. Да, естественно, то, что Майнкрафт может быть красивым. Даже при стандартных текстурпатке без модов. Ну, конечно, для этого надо постараться, и то тут беспорядок какой-то на карте М -м -м. О -о -о. в какой раз вы уже терпите поражение он третий раз и второй я не знаю Отходим. Дейл говорит мне кажется то что они еще коричь коричь коричь что вы еще не проиграли еще не проиграли тут еще вода а воды полно от кристалла смотри сколько тут осталось вы еще не проиграли Куда вы убегаете? Надо как-то <звуки> а, меня поиграли. А, мне не дает писать. Ну тогда дьяволу. А, как же е? Что писать? Усталась вода, сваталась... Вода. Что я написал? Ладно, видишь, поймет. Все пошли на гору, которую мы были в самом начале. Тут до сих пор пожары. Но уже с водой, смотрите. Тут же вода есть, но она, по-моему, испаряется, нет? Ага, значит это тут уже бы, были у кого-то ведра с водой. О, приват. Убрали, можно лить воду. Дело говорит. Ну, теперь другое дело. Теперь можно лить воду, лить, лить, лить, и всех можно тут потушить. Для ближайших игроков. Ой, а куда дерево делать? Сгорел дерево, видимо. Так, где миньон? Ор, наверное, он немного намочился ярко то тут нету, уже огня тут все потушили, знаете, и ничего не видно. Он убегает от воды. Видимо, он боится утонуть. Хотя на самом деле просто него броня из огня. Если он ее намочит, то тогда она испортится, тело выделяется только пар. Ну да, да, ему нельзя находиться в воде с такой броней. Он хочет без магии огня всех убить. Нет, подо. Как же плохо с водой. Сейчас mm -hmm. все, Все игроки начали его поджимать. Все игроки прыгали. Некоторые даже... Никто даже не умирал от этого. Все били миньонами. И... И вдруг, и вдруг... Ого! Ого, как всех он... Сразу начал бить. Что там дальше происходило... Мне уже интересно, какой будет конец В той меч, до сих пор у меня надо его кому-то отдать То, что я подбираю тут дроп лишний А вот, заберись какой-нибудь Э, он у меня остается. Ну ладно, придётся оставить себе Угу, мне кажется, Миньону тут все конец Да, Миньон? Ты стоишь в луже, тебе тут ничего не поможет даже твой предвозитель Дело говорит взять его. Жалко то, что его нельзя взять в плен. Мне очень было бы интересно взять его в плен. А, Прямо в клетку посадить. И потом любоваться на его фокусы. Ну а сейчас а, мы сражаемся на, см на смерти. И... здесь, какие тут привы привы это делают игроки. Лишь бы его уничтожить. А миньон тут вообще больше всех танцует. Миньон, все, беги, беги. тут тебе не место. Все, миньон, побежу наши герои. И Булл Рэнн, ЗД, Кор. Мы выиграли, ура, мы выиграли. Все, мы герои. Да, все, мы говорили. Но у нас есть глава миньона. Это очень хорошо. теперь можно ее повесить в баре Лум. Конечно же, уже бара ломкало, уже нет, ох блин. Какой клевый бар был, а теперь магазин разрушит. Ну, тогда повеси где-то в каком-то замке тупого миньона. Может быть, Дева повесит в своем кабинете, если у него есть кабинет или нет. А теперь, наверное, надо домой с ним возвращаться праздновать. На этом ивент закончен. Посмотрим, как же все игроки отправятся домой, те стоят тут. И как же все отправятся домой? Ну, смотрите. Смотрите, что тут происходит. Как-то странно. Что-то вдруг добрые начали с добрыми воевать. Вы сведобриме с Серебина Бангером. Вот и соси конец. Ну думаю, на этом счастливой драке можно и все заканчивать. Спасибо, что вы это видео посмотрели. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось, ставьте дизлайки. Если вдруг не понравилось мое видео, добавляйте в избранное, если хотите когда-нибудь это видео пересмотреть. И еще подписывайтесь на канал, если вам понравятся другие мои видео. Зависит друзей, ведь чем нас больше, тем лучше. И всем пока.